Добрый день, друзья. Сегодня я хочу рассказать о знакомом многим растении, растении, которые стояла на бабушкиных подоконниках, о фуксии. Сейчас очень много различных цветов и видов фуксии. Я хочу об обычной домашней, никакой не сортовой обычной фуксии поведать. Вот. Итак, в начале июня месяца у меня появился небольшой саженец этой фуксии. Я сделал, сняла два череночка, вот один из них, вот и отсадила. И вот прошло два месяца, я еще два раза снимала по два череночка. Вот моя фуксия на сегодняшний день. Если у вас обычная фуксия, как у меня, не махровая, то от прищипывания и до цветения проходит около 60 дней, и моя фуксия это правило подтверждает. Если же у вас махровая фуксия, то от последнего прищипывания и до цветения проходит 90 дней или 3 месяца. Стоит у меня фуксия на стеллаже буквально в 20 сантиметрах от юго-восточного окошка. Поливаю в мире подсыхания грунта, удобряю вместе со всеми своими растениями. И вот она у меня, видите, из двух маленьких веточек, посаженных в один горшок, превратилась в довольно-таки неплохое большое растение, готовое к цветению. Немножко о размножении фуксии. Если ваша фуксия готовится к цветению и на ней появились бутончики, то это не значит, что если вы срежете череночек, а он срезается приблизительно таким, и оборвете все цветочки, ваша фуксия пустит корешки, у нее уже в этой веточке другие гормоны, они направлены на цветение и больше всего что? Ваш черенок не пустит корешки, не примется. Для того, чтобы размножить все-таки фуксию, нужно брать черенки вот отсюда, с нижних веточек и тех, которые цвести не собираются. Вот какая-то веточка. Вот видите, она такая. Цвести она не собирается. Ничего. Вот даже малюсенькие веточки, которые только-только появились, также готовятся к цветению. Вот здесь бутончики. веточка малюсенькая, недавно появившаяся. Вот и здесь уже бутончики, и здесь бутончики. В каждой малюсенькой веточке, которая растет из пазухи листа, появятся бутончики. Это будет шикарное-шикарное цветение. Фуксия очень неприхотливое растение. Боится оно... Подвержено оно таким насекомым, как белокрылка и паутинный клещик. Паутинный клещик это возникает из-за излишней сухости воздуха. А белокрылка очень-очень и -очень любит это растение. Так что если у вас появится белокрылка, она в первую очередь появится на фуксе. Вот и все. Весь рассказ об этом, о фуксии прекрасном неприхотливом растении для наших подоконников. До свидания, до новых встреч.